Сегодня у нас 1 января, и мы пошли поздравлять нашу любимую бабулю. Бабулю с Новым Годом и с днем рождения. Привет! Поправьте шапку. А ухо-то вылезло. Ну все, побежали в тепло, потому что стоять... Машины едут, мы сейчас идем в тепло, нас уже ждут салатики горячее, все такое вкусное, тортик, мы идем все кушать и смотреть елочку, Дим, а елочка-то у них, знаешь, какая живая, с иголочками, с игрушками, советскими еще, звоните в дверь, оператор чуть не улетел, смотрите, Смотрите какой меч! Смотрите какой крутой меч! Вот такой меч крутой. Крутой меч. Сниму броню и одену меч. Оп. Что, не нужна тебе коробка эта, да? Я одел мечи. Ой, выкидывает Катя. Одену тоже бабушке в гости, она нам подарила такие подарки на Новый год, мне вот, например, Блея Вальтактрона. Василий, привет, Я... как делишки, ой, не надо нас трапать. осторожней давай, Вася. Если вам нравится видео, ставьте лайк, мы уезжаем. Новогоднее настроение у нас продолжается, да, Катя нашла меч. Отделал собачкин костюм. Катя, пойдем шапку померим. Пойдем. Ой, Дима тут что-то. Нашел рацию. Рацию пожарного, да? Катя, ку ку Та -та -та -та -та -та. О, класс. И Димчик, я еще нашла подарки. Давай разберем. Пойдем за стол. Или на кровать. Давай на кровать. Еще актеры подошли. Все, наша <связать> съемочная <связать> <бригада. связать> Дим, что ты там нашел? пока А вы давайте Джингл Белл нам сыграйте. Это повелитель света. Это, наверное, в темноте рисовать. Мы сейчас как раз выключим свет. А давай посмотрим. Тут тут азбука еще деревянная. О, Смотри, как классно. Будем с тобой буквы учить. Давай сейчас. Давай, открывай. Будешь называть нам буквы. Работала наша. Давайте. Вы, музыканты, у нас будете. Та -та -та -та -та. Собираем слово. Собираем, вот уже сно. Где буква В? Нет, это отдельно пишется. Вот так. Сно. Какая следующая буква, наверное? Новым годом! А, вот одна новым Г. давай с Рождеством напишем. А с Рождеством не получится. две буквы О. А, ну у нас же Азбука, поэтому у нас по одной букве все. Да, Кать, ты что там пакет заглядываешь? Кать, смотри, смотри, смотри, убираем. Вау, как классно! Вау, круто! А давай без трафарета нарисуем что-нибудь, давай, смотри. Можно вот так просто. Давай. Или напиши семья Тумановых. Ставьте лайк. Давай. Ух ты. Дима. Mm. Катя. Катя будет рисовать. <с <с <с Дим, Дима. Давай. О. Я хочу каяку, маяк. Хочу нарисовать каяк. Классно. Можно все что угодно. Давай еще нам лайк. Ставьте лайк, друзья, если понравилось вам, как мы рисуем. И вообще, как мы распаковывали игрушки и провели этот день. Ну все. Включаем свет. И ничего и не видно почти. Да?